Городской культурно-просветительский центр «Зарядье» построен под одноименном историческом районе Москвы. Ранее на этом месте стояла гостиница «Россия», снесенная в 2006 году. Площадь центра – 13 гектаров. Он находится между Китай-городским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. «Зарядье» Современный парк для отдыха, развлечений и получения знаний, созданный международной командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга. Зарядье – городская достопримечательность, притягивающая туристов со всего мира символ современной Москвы.